Всем привет, друзья. Андрей у меня пальцем тыкает, грибы находит. Короче, Андрей приехал на выходные вместе с дедушкой. Сейчас я пробегу, Андрей, я здесь вижу уже грибы. Нашел Андрей подосиновик такой классный, смотрите. Короче, грибы пошли, друзья. Грибы пошли, охотимся за грибами, охотники за грибами. Вот, приехали, березняк, Андрей ветки будут срубать сейчас. Как его? Я ножик не взяла, ничего не взяла, пакет взяла и все. И под приехала, называется, мадама. Ну там у дедушки есть ножик, он тоже с нами. Сейчас я в пакет накидаю, а потом нарежу там. Короче, э, с детьми у меня Дима смесь подготовила, там Даринке она из смеси. Это такой спокойно можно ехать за грибочками. Красавец, красавец. Какой то у нас красавец. У бабушки через два дня сороковый годова... день. Я говорю, давай, бабуля, помогай. Ты любила грибы? Помогай нам собирать. На 40 день мы тебе нажарим, наварим. Она очень любила. Вот чистенькие. Они вот сейчас, день-другой, сейчас жара будет стоять, и не будет грибов. То есть будет, но они будут червивые. Вон еще, вон еще. Короче, Нашли место. Так, ведерко надо взять. Ой, кошмар. Так, короче, а, вот он. Теряю. Вот видите. О, вон еще, там еще, там еще. Вот красавец. Я люблю подысиновики. Вчера дядька у меня белый гриб нашел. Белые грибы, наверное, есть. От тебя поели. А мы тебя не возьмем, пускай идет. Ой, кошмар. Я вообще в шортиках приехала. Смотрите, друзья. В шортиках. Так, этот пивочек посмотрим. Это норм. Хорошенький такой. Гладенький. Ой, там, там тоже молюська тоже стоит. Вот он, малышонок два рядом слизни, слизни зараза едят их ножки-то хорошо на суп пойдут вот. бабулька нам помогает она вообще грибник от бога была и моя мама тоже грибник от бога ягодники грибники так что, бабушка, давай. Вот еще там. Вот он. Давно на меня стоит, смотрит говорит, возьми меня. Возьми меня, кричит мне. Ой, нет, не возьми, говорит, меня не надо. Ну, ладно, камеру пока уберу, что-то мне это. Неудобно мне. Ой, комарье. Эй, комары кусаются. Короче, друзья, здесь накосили, здесь у меня тетя всегда для коровы косила, у нас сарану сама Мы в том году тоже косили здесь, ну нынче травы много везде. Вот. Короче, комарье кусают мушкара. Хочу посмотреть. Друзья, белый грусть. Ой, ножик нужен. Вон еще стоит рядышком. Ножик нужен. Так нельзя. Ладно, закинем, проверим, Если что паразенку пойдет варить. Вот так ходим по лесочку. Лес глухой встает. Большой. Раньше, когда мы ходили, два грузя нашла я. А девушка тоже нашел у нас. Подосиновики много нашел. А, под березовик стоит. Два. А без ножичка-то как-то не прикалывает так ходить. Ножичек-то нужен все-таки. Это мягкий сразу видно, что не хороший. Я люблю подосиновики собирать. Прям тащусь по ним, по этим осинникам. Подосиновикам. Глухой-глухой. Мы с краю сходим, потому что там дальше нету. Лес большой. А в детстве я здесь ходила, когда ребенком такой лес не был. Он был посветлее, подобрее, как говорится. А сейчас какой-то пасмурный, смурной такой. Гром гремит, кстати. Дождик, наверное, придет. Но есть такие. Вот так ходим и разговариваем по лесу. Андрей веники собирает. Это надо, это надо мне жечь. На печку хорошо пойдет. Я все собираю. Что можно... Мне поджигать хорошо. Фу. здесь, здесь, кстати, Акашева рядом недалеко, плесцферма, и они вот этот навоз аммиачный кидают на поля. Такая вонизма, это непередаваемо. Что пугашь, я тебя, типа не видела, что. Короче, аммиак полный. Дождь, что ли придет Андрей. Гремит, пустит. Два подберезовика нашла пока. Вот так вот, друзья. Подосиновики вот под этими елками должны расти. Ну, здесь глуш, глуш. Я помню, с мамкой придем, я так залезу внутрь, засяду так, и как стрелок все выглядываю, выглядываю, а потом хопа, красные ловки стоят. Срежу, мама всегда. Вот молодец, Гузель, вот молодец. Мне так нравилось, когда мама меня хвалила, я балдела просто от этого. Я говорю что мам, я нашла! Это даже четыре года назад все как маленькая была с мамой. Очень нравилось с ней ходить. Думаю, радио, дедушку разговаривает. Так, так, всяк. Соку набрали держишки столько я говорю ну ведро наберем дай бог короче друзья вот муравейник и вот сверху какая-то ерунда лежит меня интересно что это такое вообще а это гриб короче они его занесли наверх значит мне надо положить обратно пускай работает дальше укусил поросем так валить надо отсюда Работают Труженики наши Работают вот. Смотрите а -а -а! Ой, как они сильно кусаются Не надо меня кстати, я а убегаю Или... Что-то ближе-ближе подходит уже гр... громовую этот Гром-то Там Акашева стр... отстреливается От кого-то Лично стрелки ворошиловские Ну, конечно, вот этот Навоз они раскидали по полю кучками я потом покажу обратном пути на обратном пути поедем когда все поля сжигают с этим навозом и вонь блин это вонь идет в наш поселок невыносимо ужасного это под березовик да. но ага. классный ты большие находишь так есть я Шутим мы ведь, конечно А мне что-то на грибы в Последнее время не везет Мамы не стало да. Ой, я куда-то в глушь пошла Надо бы ходить отсюда Сейчас дождь будет. А вот гриф. А. Ягоды-то, они вообще водяные какие-то. Кислые, ну. Я не люблю эту землянику, я люблю клубнику короче пошли напрямую зашли мы туда куда-то в глубь уходим гром гремит акашева стреляет идем, идем! не потерял кричит нас. угли девы, мы здесь сама с собой разговариваю что ли Снимаем, конечно. Да. О! Надо валить отсюда поскорее уже. Сейчас догонят это у нас. Я говорю. Опять. Грибников нету? Нету. Жалко, когда перерастает. Ладно. Муравьи едят. Им тоже охота покушать. Сейчас муравейник видела. чудо наверху белая. Подошла специально. А там гриб занесли они. Ага, посередине прям положили. Но больно таскают. О, смотри, за такая. Андрей! Идем, идем. она это... так -дэк, так -дэк. Лошадки, блин. Мах на ноги. Вот здесь... Вот здесь мы с мамой находили. Красноголовиков там... А? А тротуар вроде, ближе к нему Да Народ-то бегает же Дай что-то, что-то взять-то, дай сюда Ладно? Такой классный этот нашли Смотрите, какое небо, обалдеть Андрей, отпустили, говорим, походим Вышли сюда я чумели что-то такое нехорошее идет. Вот, берегу, Давай. Ага. Не знаю. Где дорога-то? Раньше дорога была здесь. Вот, вот, где -то, где -то, где -то а. -а, -а. Так, вот, на да, Андрей, надо успеть напрямую то вылезти. А -а -а. Побежали. Бежим. Экстремалы, блин. О это что такое вообще? Дождется чай. В гараже, говорит, встретимся. не чтобы заглянуть назад. Да он как машину, блин, заведет. Фиг догонишь. Ой. А вон дорога, все. Давай, быстрее. Нафиг, нафиг. Хватит нам на сковородку-то как раз набрали, а то жадность фраера погубит, это про нас. Фу, огонь а пошла еще. А? Мы что-то за ним, короче, все, Андрей, догнали. Короче, собрали мы грибы Че мы как бежали Сейчас расскажу вам Добежали, Андрей там нас ждал Успели мы И под дождь попали все же И мы че Ну а че мы Пришли, переоделись Пришли как мокрые все Мокрые абсолютно все Поспали до обеда, до души Короче, вырубила, теплый чай попили, все. а у меня давление подскочило, кошмар, это ужас. Я сразу молоко козьего и подъелка. Переживала, что как. Дети спят, нормально спали. Потом сильный, как громухнула, Аминка спала. А Дима смотрел за Даринкой, она проснулась, сука, говорит. Громахнула, когда у меня Аминка проснулась. Мама чует такой утром, да? Я говорю, да, утром. Сейчас вот выспались мы все хорошенечко. Соседка дала там картошку, поросенку варить. Чистые грибочки, как вы видите, абсолютно. Андрей ушел с девушкой а, варить. Я приборку сделала, стирка у меня сегодня. И сейчас собираюсь грибы пожарить. Грибы пожарить с картошечкой. Мы очень любим. Может быть, даже супец сварить чудо хоть. дави Надо быстро-быстро успеть, потому что еще вечером. Богород надо бежать посмотреть, ну там, наверное, сыра вообще, кошмар сегодня, сильнейший дождь был, Дливень два раза ливанула, сейчас нормально с головой, слабо. это, наверное, бежала-бежала и кровь в бошку стукнула, вот, Давид, Давид, ты меня слышишь, Даринка там психует, я все промою хорошенечко накрошу и начну жарить абсолютно чистый подосиновик с ножками, наверное, супе сварю вот сейчас жара будет вот эти грибы сейчас уйдут потом, скорее всего их так не будет а уйдут только в августе Скорее всего, я так думаю, в жару-то уж не будут так расти, потому что если будут расти, то они сразу червивые будут, мигом сажут.